Здравствуйте, Галина. Здравствуйте. Скажите, меня слышно? Галина, меня слышно? А, здравствуйте, Геннадий. Слышно меня? Да, слышно. Хорошо. Ну, слава, слава Богу, хорошо. Значит, все. Ждем остальных. Сейчас. Зайду. А, я заш, зашла, смотрю, уже трансляция идет. Наверное, думаю, опоздала. Нет, Нет вы самая первая. Я только включил. Здравствуйте, <с Наталья. Здравствуйте всем. Здравствуйте, Гина. Добрый вечер. Начинай, Геннадий, начинай. Я тоже думаю, что надо начинать, а потом она подойдет. Так, экран мой видно? Да? Экран видно мой? Все видно. Да. Ну все, тогда я начну, а уже потом Марина подойдет и будет ну, как бы не по порядку будут ну и Бог с ним что ж теперь итак чита из диких трав так называемая Байкал Тео коллекция ну то есть Байкальская чайная коллекция вообще чай это уникальный напиток но против всей истории человечества, являющийся уникальным ресурсом, позволяющим не только продавать его на мировых рынках, но, а также потреблять его во время еды. Чай считался напитком королей, роскошью, недоступной для простых смертных. Но изменившаяся тенденция в конце 17 века не просто принесла чай в жизнь общества, но также сделала его доступным и привнесла само понимание. Чая мировое разнообразие. Чай – это огромная часть русской культуры. Впервые появившись несколько веков назад, этот горячий напиток покорил сердца россиян, став неотъемлемой частью повседневной жизни. В настоящее время существует сотни видов чая, а также привычки его питья. На Руси чайные церемонии начали проводить 17 века. Согласно различным источникам, в 1618 году царю Михаилу Федоровичу Романову китайские послы привезли в подарок 20 пакетиков чая. Царю очень понравился аромат напитка и его богатый вкус. Название чай произошло от китайского чай или чай -э». в самых ранних русских документах. Чай назывался китайской травкой или же сушеной китайской травкой. В начале 19 столетия чай стал неотъемлемой коллекцией, неотъемлемой частью русского, дворянского и купеческого быта. Но чаепитие в России со временем стало сильно отличаться от европейских традиций. Ну и от азиатских тоже. А в дворянских семьях Стол торжественно накрывали белой скатертью, доставали дорогую фарфоровую посуду два раза в день. На чай с удовольствием ездили с важными визитами и приглашали к себе гостей по разным поводам от сватовства до заключения деловых сделок. Чаепитие у помещиков и купцов уже отличалось фееричностью и особой роскошью. Особой роскошью считалось, неспешно подтягивать чай из блюдца закусывая его кусочком сахара или или баранкой а для крестьянских семей настоящий чай был слишком дорогим удовольствием И самовар имели только зажиточные семьи поэтому любимыми, любимыми были травяные чаи из мяты чабреца душицы калины зверобоя Изредка готовились битень из пряностей и меда или квас из ржаного хлеба. После революции простые люди все равно больше пили травяные чаи, а заваренный настоящий чай пили по праздникам, сильно разбавляя заварку из экономии. Таким образом, чайные церемонии это своеобразное таинство, помогающее решать. Или решить самые разные проблемы. Лучше понять собеседника, насладиться атмосферой настоящего. Чайная церемония и в настоящее время обнаруживает тенденцию к распространению. Если правильно оформить церемонию, приготовить чай по всем правилам. У нас получится организовать прекрасное время препровождения с поддержанием подобающей беседы и созданием нужного настроения ну и я представляю вашему вниманию уникальный продукт от нашей компании cyber and wellness это фито чай из диких трав номер восемь сердечный комфорт байкальской чайной коллекции он поддерживает сердце с помощью сибирских трав ну и вы наслажд... можете наслаждаться вкусом натурального чая. Сбор на основе листьев смородины и плодов боярышника помогает нормализовать тонус сосудов и справиться со стрессом. Трава азисифоры – это богатый источник антиоксидантов и веществ, благотворно влияющих на работу сердца. Она снижает давление, успокаивает и помогает улучшить сон снять усталость и нервное возбуждение. Трава горца птичьего способствует понижению кровяного давления, помогает укрепить иммунитет, обладает противовоспалительным действием. Травами лисы оказывают успокаивающее действие и способствуют нормализации сердечного ритма, понижению кровяного давления и улучшает, и улучшает сон. Листья смородины содержат магний, и калий, необходимые для здоровой работы сердца, повышают устойчивость организма к стрессу. Плоды боярышника благотворно влияют на сердечно-сосудистые системы, содержат мощные антиоксиданты и помогают поддержать нормальное состояние сосудистых стен. Трава пустырника обладает мягким успокаивающим действием. Помогает увеличить силу сердечных сокращений и стабилизировать давление. Природная польза и вкус этих диких трав в каждой чашке. Примечание. Один, а, применение. Вернее, один фильтр-пакет залить 200 мл кипятка. Настоять в течение 10-15 минут и принимать во время еды. Вот такой э, чай, который помогает нам поддерживать э, сердечное здоровье или сердечный комфорт, как вам говорится. Ну, и еще вот э, мало кто знает, ну, это недавно вышло, вот на чайный набор Байкал, э, Байкальской чайной коллекции. Здесь э, входят 4, в него входят четыре ну, разных чая. Это фиточай из диких трав, очищение и дренаж, фиточай из диких трав номер 3 природный антистресс. Фиточай из диких трав номер 4, легкое дыхание. И фиточай из диких трав номер 8 сердечный комфорт. В этот набор входят 4 вида: значит, по 10 пакетиков каждого. Получается таких 40 фильтр пакетов по 1,5 грамма. Ну, обычно. Его можно как бы дарить, да, людям, ну, давать людям для как пробник, да, то есть можно как подарок подарить, а можно давать для того, чтобы люди почувствовали для себя, открыли драгоценный дар природы. Это удивительный аромат и вкус традиционного сибирских, традиционных сибирских чаев. Собранные мастерами вручную. Он наполнит наш день энергией, поможет отличие от суеты, городского ритма жизни. Ну и четыре вкуса это как раз для отличного самочувствия и настроения. Ну вот у меня все. Может, кто-то вопросы будет задавать, пожалуйста. Здравствуйте, наверное, я буду там рассказывать, да, там по очереди. Давайте. Бра Татьяна, у нас И вы меня... дебютирует. Да, не говорите. Первый раз, так что вы меня извиняйте, если я что-то там неправильно скажу, поправляйте меня. Я хочу рассказать про фито-чай номер два женская гармония называется. Этот чай состоит из трав пустырника. Травы люцерные, мелисты лекарственной, листья мяты перечной, листья шалфея, травы зверобоя, трава душицы, трава клевера. Этот чай способствует, нормализует гормональный баланс в организме женщины, благодаря чему улучшается состояние кожи, волос, нервной и сердечно-сосудистой системы, нормализуется менструальный цикл. Смещается течение климакса. Вот, например, трава клевера и люцерны богата природными фитоэстерогенами, нормализующими баланс женских половых гормонов и замедляющие развитие возрастных изменений половой системы, кровеносных сосудов и костной системы кожи. Листья шалфея препятствуют развитию варикоза. Трава душицы и милисы улучшают течение менструальной цикла и способствует смягчению предминструального синдрома трава зверобоя и шалфея обладают антибактериальным именно модулирующим действием способствуя профилактически воспаление заболевания женских половых органов трава пустырника в сочетании с листьями мяты и травой мелисы способствует смягчению климатических проявлений я купила этот чай вот ну, пьют его буквально недели две и, знаете, были приливы бесконечные в день по несколько раз. И сейчас хочу вам сказать, что очень даже вот поражена, если в день раз-два, и все. И вот как бы, поэтому на своих ощущениях даже могу рассказать, что чай очень замечательный. И как бы по отзывам знаю других людей, которые рассказывают, как пьют чай, и предменструальные боли уходят, и уходят от таблеток. Так что я очень даже рекомендую, и по вкусу он очень, очень приятный, такой чай, травки полезные. Так что вот на первый раз немножко задавайте вопросы. А, Татьяна, вы первый раз выступаете, вы представьтесь, может вас кто-то не знает. А, я Татьяна Шурова. Я как бы давно уже была в Сибирском, потом уезжала, немножко забросила, потом решила все-таки вернуться, потому что вернулась к, к продукту, и мне очень нравится. Я домохозяйка, мне 47 лет. Кто ваш наставник? Александра Карманова. Все понятно. Молодец, Татьяна, очень хорошо выступили, все и правильно рассказали, замечательно. Что мне захотелось прям чай этот. Так, ну кто-то у нас еще вопросы будет Татьяне задавать. Олег, пожалуйста, будешь рассказывать, да, Олег? Да, конечно. Мы же договорились, что вопросы будут в конце. Хорошо. Так что будем заказывать. Ну, меня зовут Олег Нестеренко. Кто меня не знает, живу в городе Нижнеудинск, значит, высшее образование, по профессии геолог. Но волей судьбы более 20 лет проработал в системе потребительской кооперации. Прошел путь от экспедитора до начальника крупного предприятия, до председателя райпотребсоюза. Союза. Вот. В данный момент, как бы до пенсии чуть-чуть не хватает. Пенсия маленько увеличилась, сроки, поэтому я безработный, занимаюсь только сибирским здоровьем. Занимаемся вместе с женой уже 12 лет, и как начали заниматься? Мне сразу же понравились некоторые продукты. Одним из них, конечно, тоже и чаи понравились. Раньше тоже были наборы, они назывались байкальские наборы. Это 12 лет назад. Конечно, было немножко по-другому. И из тех чаев, которые мне больше всего понравились, это же, конечно, чай, который носил название Шидите Нойер, что в переводе с бурятского называется «Волшебный сон». Чашка ароматного чая, она всегда бодрит и способствует хорошему напряж... настроению и снимает напряжение рабочего дня. А чашка шидитенуэр или волшебного сна, в которой находятся такие островы, как пустырник, мята, валерьяна, душица, всегда уменьшала нервное напряжение, помогала справиться со стрессом и улучшала качество нашего сна раньше чай можно было заваривать два раза то есть идешь на работу заварил его чтобы не испытывать стресс в течение рабочего дня выпил хорошо себя чувствуешь а перед сном можно было повторить заваривание этого чайного пакетика и использовать его для того чтобы фаза сна была более глубокая и человек просто нормально выспал сам ну сами понимаете что Травы, входящие в него, обладают большими действиями. Например, пустырник успокаивает, обладает общеукрепляющим и восстанавливающим действием. Мята повышает выносливость, помогает справиться с повышенным напряжением и затяжной усталостью. Валерьян улучшает сон, помогает выровнять эмоциональный фон. Исправиться с повышенным аппетитом, возникающим во время стресса. Я думаю, каждый на тебе испытывал, что и когда стресс, хочется покушать и так хорошо, плотно хочется покушать. Душиться помогает, справиться с бессонницей и последствиями переутомления, повышает устойчивость к стрессу. И совсем забыл сказать, вот у меня есть наличие такой чай, он выглядит вот так вот. Это чай, природный антистресс. Просто я хотел сказать, что вот раньше он назывался Шедитенуэр, волшебный сон. Потом он начал называться седативный чай. А сейчас вот он носит название как чай из диких трав номер 3, природный антистресс. Вот, чтобы вы знали, вот так прошла в течение 12 лет, прошла эволюция с этим замечательным продуктом. Ну, как я уже сказал, что успокаивает успокаивают нервы, повышают нашу устойчивость к стрессам, способствует улучшению засыпания и спокойному здоровому сну. Он также повышает активность кровообращения вокруг нашего головного мозга. То есть чай, который нужен нам обязательно. Потому что в наш 21 век мы все находимся в постоянном стрессе и стрессе. Новости постоянно какие-то и часто встречаемся с негативом, часто встречаемся с озломленностью людей, поэтому я всем рекомендую, пейте, пожалуйста, наш природный антистресс. Да, сейчас я понимаю, что в компании появилось много продуктов, которые способствуют этому. И валерьяна, и мелиса у нас появился, и боксы появились, и нутришины появились. Но все равно не забывайте о самом простом и о самом дешевом способе. Это, конечно же, нашим чаем. Понимаете, мы живем в таком мире, когда бывает мысли начинают путаться, дела атакуют со всех сторон, и человек как бы... Находится в постоянном стрессе. Ну, конечно, дело не только в усталости. Усталость можно, например, вылечить тем, что пойти в отпуск, съездить в путешествие. Но когда нет такой возможности, то я всем рекомендую: принимайте наш природный антистресс. Он приведет ваши нервы в порядок, и вы будете спать сном младенца. Ну, у меня как бы все. Вопросы, кто-то, коллегу, иди. мы договорились, что в конце, да, тогда э, дополняйте, кто-то может дополнить. Так, тогда кто-то следующий давайте рассказывать. Ну, Татьяна, допустим, мельник, готовы вы здесь? Да, всем здравствуйте. Слышно меня? Слышно, слышно, хорошо, Татьяна, рассказывайте. Наши шикарные чаи. У меня сегодня речь пойдет о чае, легкое дыхание. Травки наши мы собираем. Точнее, не мы собираем. Траву собирают в чистых экологических местах. Слышно меня? Слышно. Опять связь теряется. А, Подождите, я перехожу ну, еще связь. Ага. Ну, пока слышно. Ой, у меня тут связь теряется. Я расскажу сегодня про чай номер 4. Чай легкое дыхание. Этот чай, можно сказать, был остро востребован на тот момент, когда шел коронавирус. Ну и сейчас время от времени тоже берут этот чай, иногда вспомнив о том, что он легко избавляет от кашля. Чай легкое дыхание, он оказывает антибактериальное действие, облегчает течение простуды, способствует снятию воспаления в дыхательных путях. Если взять цветки липы, они обладают жаропонижающим и потогонным эффектом помогают также при сухом кашле если говорить о душице душица является природным антибиотиком ромашка и мята оказывают противоспалительное и противомикробное действие и ромашка кстати тоже помогает при сухом кашле она его смягчает ну и конечно же кусочки яблока они Обогащают витаминами чай и чувствуется фруктовый привкус чая. Я его иногда даже завариваю, просто когда хочется пить. Настолько мне нравится этот чай. Все, спасибо. До внимание Спасибо вам, Татьяна, за рассказ. Дополнения у кого-то будут? Тишина, значит, дополнять не будем. Тогда, пожалуйста, Галину, пожалуйста, рассказывайте. Вы. Так. Телефон, в возьмешь? Нет. Так, так, меня видно? Меня слышно? Здравствуйте. Видно, слышно, все прекрасно. Так, ну сегодня я хочу рассказать, уже много сказано про чаи. Геннадий очень интересно рассказал о церемонии. Ну а я расскажу вам о хита-чае защита печени. Его еще называют «трава жизни». Этот чай предназначен для защиты и восстановления клеток печени, нормализации функции желчевыводящих путей при токсических и инфекционных поражениях печени. В состав входит следующие растения. Это зверобой. Это зверобой, который нормализует работу пищеварительной системы способствует так улучшает ой извините способствует выведению токсинов из организма улучшает обменные процессы следующая трава это мята которая улучшает пищеварение снимает общее напряжение и выводит токсины. Пижма, входящая в состав, снимает воспаление и благотворно влияет на работу печени, желчного пузыря и всей пищеварительной системы. Ромашка помогает нейтрализовать токсины и улучшает пищеварение. Рыльца и столбики кукурузы способствуют правильной работе печени и желчного пузыря уменьшают спазмы и помогают нейтрализовать вредные соединения попадающие с пищей ну в чай можно применять один фильтр фильтр пакет залить 200 миллилитрами кипятка настоять 10-15 минут и принимать во время еды или между приемами еды. Один стакан в день рекомендуется. Но при отравлениях и острых воспалительных состояниях рекомендуется более частое употреб... применение чая в течение дня. Ну, у меня вроде все. Итак, Галина... Ой, а я не показ... Чай. Вот, замечательный, замечательный чай. Мне нравится и вкус его, и запах. Я его пью. Ну, когда раз в день, когда через день. Чай замечательный. Так, пожалуйста. Ну, тогда у нас Остается еще Дина у нас готовила сегодня, да? Дина, пожалуйста, рассказывайте про чай, который, про который вы готовили. Всем добрый вечер. Хочу рассказать про чай углеводный контроль. Ну, как и все чаи в нашей компании, в этом коробочки в маленькой там 30 фильтр пакетов цена у этого чая 210 рублей балловое наполнение 5 и 5 балл чай углеводный контроль это для тех кто следит за уровнем глюкозы в крови и контролирует потребление сахара я читала отзывы и чай вот углеводный контроль э, при панкреатите очень хорошо снимает воспаление э, ну, так как все читают состав я тоже могу прочитать состав но и в состав входит всего четыре травы и эти травы э, в принципе они все ну, у нас растут э, вот я даже Прочитала и не знала, что корень лопуха способствует нормализа нормализации уровня сахара в крови и выведению токсинов. Помогает э поджелудочной железе вырабатывать необходимые ферменты. Трава люцерны помогает снизить уровень сахара и холестерина в крови. И нормализовать обменные процессы э оказывает благоприятное воздействие на состояние поджелудочной железы. И холестерин выводит, и, и состояние поджелудочной железы. Прекрасно просто. Оказалось бы, углеводный контроль. Сыворотка белой фасоли обладает противовоспалительными свойствами, положительно влияет на, на обмен веществ. Вот, наверное, поэтому и при панкреатите снимается воспаление. Побеги черники входят тоже в состав углеводного контроля, в чай углеводный контроль. Помогают нормализовать углеводный обмен, благотворно влияют на пищеварение. Просто не чай, а кладезь всего того, что нам, наверное, сейчас всем, наверное, надо. Поджелудочное и, и воспаление, и помогает печени. Ну вот, как бы у меня все. Я даже так понимаю, что его, по-моему, можно всем пить, но вот чтобы при сахарном диабете, его прям вот, почитала, отзывы прям при сахарном диабете прям в каждой несколько программ, и в каждом есть пик и чай, вот этот углеводный контроль. Так, Дина, все, да? Да, у меня все. Вопросы тогда у нас уже, у нас остался один чай, который так никто и не взял, про который нам никто так и не рассказал. Который называется «Легкость движения». Ну, Геннадий, я думаю, в следующей продуктовой минутке начнем как раз вот с этого чая, который не рассказали. И это будет нормально. Да. Вдруг у человека сегодня какой-то... Вот Марины Лободы нету, не знаю по какой причине, Ну, возможно, что у человека ну, какие-то форс-мажорные обстоятельства, да и все. Поэтому ничего страшного, а, я думаю, нет. Давайте, друзья, расскажем, может быть, кто пил сам, или у кого-то коллеги пили рядом, или родственники пили, может, у кого-то есть какие-то наработки по чиям. Расскажите, пожалуйста, не обязательно вопросы, может, у кого какие-то свой опыт есть. Вот, Давайте, пожалуйста, я расскажу. Угу. Давайте. Я хочу рассказать, сказать, вернее, да? что у меня дома вся коллекция этих чаев, и что я уже много лет не пью чаи э, из магазина. Вот, потому что я узнала, что чаи из магазина, даже если самые дорогие, ну, они не совсем полезны для нашего здоровья. Вот, и как только я пришла в Сибирское здоровье, как сегодня рассказывал нам Олег, я тоже помню вот те старые бурятские названия, да, Чаев, шоудерну, ур, например, чистое озеро, чай назывался, вот да. И я стала покупать только чаи сибирское здоровье. Все. Я их пью каждый день, все в подряд. Например, один день я пью печеночный чай. Вот другой день я, зимой в основном мы пьем легкое дыхание, но печеночное как бы на постоянной основе. Месяц, например, пью для профилактики, легкость движений и так далее. Вот, то есть все чаи, куда-то, если, например, я поехала, то я в термос могу запарить этот чай и с собой. Летом его хорошо очень пить прохладный. То есть заранее вы его заварили, остудили. Можете туда добавить ягодки, любые ягодки замороженные, черника, брусника, клюква. Можете, вот сейчас, например, наступило лето, да, я прям в графин в большой графин, то есть остуженный чай заливаю в графин, мяту туда, листики мяты, лимон, можно даже шкурки лимона, мандарина, апельсина туда. И вы знаете, и в холодильник, вот, и пить. То есть вреда никакого эти чаи не принесут, только пользу. Ну и конечно же, если есть какая-то проблема со здоровьем, например, то... Какой-то чай я пью, один, например, на постоянной основе его пью, добавляя другие чаи. Вот. И еще хочу сказать, что чай любят наши животные. Это, вот, например, породистые кошки. Вот есть такой у меня случай. У моих друзей у них кот британец. Но, как вы знаете, если британцев кормить со стола, то у них образуются камни в почках. И дальше рак почек. Вот. Ну и вот, короче, у знакомых заболел кот. На УЗИ свозили, там 5 тысяч отдали, лекарства выписали. Я говорю: пропоите, пожалуйста, его чаем, вот этим вот, нашим чаем, легкость движений, которые Вот, он выводит там песок, шлаки, токсины все. И вот, короче, взяли коту. Запарили чай, вместо водички налили, кот кот как стал, знаете, лакать. Вот, повезли кота на УЗИ, а у него камни в почках растворились, песок, пошел песок. Вот, и не только котам, и собакам также можно вот давать чай. И особенно коты еще любят, вот там где есть милиса волшебный сон, чай. Коты прямо вот чувствуют, там, валери... Валериану, Мелису, то они тоже лакают. И вот есть такие коты, которые ночью активны. Они просто вот ночью скачут, прыгают. Дайте им этот чай попить. Ваши коты вместе с вами будут спать, как убитые. Вот, поэтому всем рекомендую поменять чаи из магазина на чаи «Сибирское здоровье». Не только себе, но и детям. Мои дети в семье... Уже привыкли, сначала они мне говорили, мама, что ты нам дала? Сейчас мои дети уже такие вопросы мне не задают. Они спрашивают, а где чай сибирское здоровье? Если, допустим, он у меня закончился. Вот. И поэтому приучайте детей, внуков, сами, мужей своих, пейте. То есть в этих чаях здоровье, наше здоровье. Вот. Вот такие рекомендации от меня я могу немного тоже добавить вот к тому что сказала наталья значит я тоже вот уже длительное время ну, на, на, на протяжении ну, 17 -го года применяю наши вот эти чаи тоже практически мы с женой употребляем их на постоянной основе у нас дома не выводятся чаи. Ну, мы в основном употребляем вот, природный антистресс, потом э, сердечный, значит, э, вот комфорт. И вот последнее время, в связи с тем, что мы начали вот, э, пить э, FlexCube, а он восстанавливает легкость лёгко, ну, движения в суставах, и у нас э, как бы в суставах, немного стало больновато, да, то есть я, я так понимаю, что пошел процесс восстановления хрящевых тканей там или еще что-то. Ну, в общем-то стало стали мы ощущать свои суставы болезненными и решили вот попробовать вот этот вот чай легкость движения Вы знаете, мы начали применять этот чай и, ну, как бы поняли, что, да. И вот я сегодня буквально э, забрал, поехал заказ. Вот я всех чаев набрал по 2 два, по, два, ну, по две пачки, да, то есть чтобы с запасом были и постоянно чтобы употреблять, потому что действительно чем вот эти пакетики брать в магазине, да, лучше э, у нас, ну у нас они во всяком случае имеют и значит сертификаты качества и халяльные, значит, свидетельства имеют. и поэтому естественно они защищены и качество у них высокое и ну действительно вот я длительное время уже их употребляю особенно вот этот сердечный комфорт обычно на ночь мы я вот его на ночь выпиваю и плюс спокойно и нормально себя чувствую ну вот у меня таки, такие вот э, впечатления о наших чаях. Кто-то, может быть, что-то еще добавить, пожалуйста. Можно мне добавить? Пожалуйста. А, хочу сказать про чай ⁇ Легкое дыхание а, ⁇ Обратила внимание на тот момент, что когда я его пила регулярно, около двух недель точно пила, и спалось просто прекрасно. И еще... Добавляла, вот как-то одно время же у нас продавали пасты наши медовые. Прекрасный аромат, прекрасный вкус. Оттенок такой медовый. Плюс боярышник. Ну, пилось вообще на ура. И еще добавляла детский сиропчик тоже в чае. Экспериментировала. Хочу еще рассказать про кошек. Они не, не только чай антистресс. Любят. Но, кстати, тут на днях у меня я не убрала своевременно коробочку с чаем. И, кстати, разгрызли мне коробку с чаем легкое дыхание. Я была так удивлена. Ну, что-то их привлекло. Все, спасибо. Еще а можно воп... Пожалуйста. Вот в каждом. В каждой аннотации к чаю написано, что чай заваривать на стакан воды на 200 миллилитров и пить во время еды. Вот Наташа, вы чай пьете? Сколько раз вообще в день можно чай ну, пить? Вот, к вообще, примеру, печёночный? Только ну, если, утром например, или вечером? Смотрите, но ну, если вы никогда в жизни чай не пили, да, впервые пьете. Ну, вы же должны проверить свою реакцию организма на этот чай. Но ну, возьмите, да попробуйте его попить и во время еды. Я нет. Я когда захотела, тогда и пью в течение дня. Вот. Я с утра в основном пью фитосорбент, пик, пью, а, вот киселек себе это вот, вот делаю, да, например. То есть у меня вот первый завтрак – это фитосорбент, второй завтрак у меня там через полчаса – это пик. Вот, потом я пью коллаген, обязательно коллаген с утра для суставов пью. И так получается, вот до обеда у меня вот три вот этих коротких завтрака. А чаи я пью, поела могу выпить чай, и просто пить захотела могу попить чай, то есть разницы нет. То есть во время еды я их не обязательно не пью. Вот, ну, конечно, за исключением турбо-чай. Вот если вы турбо-чай будете пить, вот будьте с ним аккуратны. Потому что он действует на всех по-разному, очищающий. Очищение и дренаж, чай. Вот, их, конечно, лучше поел и сразу выпил. Потому что вы сразу пойдете в туалет. Вот, например, мой организм действует очень. Я не пью турбо-чай, как вот, например, в течение всего дня, раз в день только пью. Могу на ночь выпить, утром хорошо очищает организм. Вот, то есть турбо-чай. И очищение, и дренаж вот с ними, будьте аккуратны. То есть раз в день. И желательно быть дома, испытать эти чаи. Собрались в поездку, то не пейте их в дорогу. Потому что реакция у всех разная. Вот. Еще есть вопросы, Дина? Смотрите, Но... друзья мои. И еще хочу подсказать. Есть такой чай, как комфортное пищеварение. Этот чай практически состоит из одного продукта, это курильский чай. Кто начинал давно с сибирское здоровье, он понимает, он раньше так и назывался, курил чай, курил сай, он очень, ага. да, да, да, да. По-бурятски, по бурятское название. И там, а, вот, курильский чай, он предназначен для того, что его можно пить постоянно. Если, конечно, у вас нет гастрита или еще какой-то хронической болячки, его можно пить. Я могу посоветовать вам всем, что делаю я. Я в заварник сложу, например, курильский чай или там а, еще какой-то чай а, и добавляю просто чаги и чай получается и насыщенный и цвет и вкус получается и плюс как бы травы ароматизирует потому что я встречал людей которые ну, не любят зеленый чай не любят травяной чай потому что у него нет ни цвета ни запаха хорошего травой пахнет или сеном пахнет ну вот рекомендую добавлять чагу чага тоже борется с многими заболеваниями. Вот, она, конечно, микробы убивает в организме очень хорошо. И также и опухолевые все болячки наши предотвращает. Ну, благоприятно влияет на нашу сосудистую систему. Поэтому вот так можно делать, подхитряться и вместо черного там чая цейлонского, индийского положить нашу сибирскую чагу и плюс пакетик какого-то чай, который вам понравился. Ну вот, единственное, что еще чай гибкие суставы, которые у нас, легкость движения, конечно же, его не рекомендуется пить постоянно тем, у кого больные почки, у кого есть камни в почках, потому что это может спровоцировать их движение. Да, потому что он выводит, разрушает камни и выводит песок. Да. Ну, вообще, конечно, в употреблении наших чаев тут нужно иметь привычку. Как Олег сказал правильно, они могут не всем понравиться сразу. Но вот я уже настолько к ним привыкла, я их все люблю. Вот, у меня многие спрашивают, ну, как можно отказаться от чая? Легко и просто. Я уже много чего отказалась. Сахар не ем. Фитосорбенты пью, пик пью. Это уже многие говорят, ой, фитосорбенты невкусные. Может быть. Для меня уже он вкусный. Я даже не обращаю внимания. Вкусный он, невкусный. Если он мне нужен для здоровья, я просто беру его и пью. Все. Даже разговоры нет, так же и чаи. Надо мне, я беру его и пью. Вот. А уже, когда люди там, какой-то чай пить, я там за столом, конечно, я могу позволить выпить себе чай. А я уже просто сижу и думаю, а мне надо это для моего здоровья. Нет, я лучше выпью чай сибирского здоровья. Или совсем не буду лучше его пить. Вот чем, то есть уже теперь совершенно другой подход, когда ты знаком с продукцией сибирского здоровья, ты уже сидишь где-нибудь за столом и думаешь, а тебе это надо, вот, и, то есть отказаться, ну, легко, если, допустим, проблема со здоровьем есть, то легко можно отказаться от всего, а начинать принимать полезный продукт, который, ну, необходим для здоровья. Меня единственное еще хочу дополнить вот сейчас вот в голову мысль пришла и я потому что когда разговариваешь вот с людьми до да, объясняющим что-то вот у вас там бады ну вот чай он не относится к биологическим активным добавкам как бы как таковой да это вот я же вам немножко из истории экскурс сделал да что еще в 17 века на Руси начали вот употреблять чи, да, то есть их, основная масса населения они употребляли именно травяные сборы и на в деревнях у нас раньше тоже были травники, травницы, до да, которые собирали, заготавливали, смешивали их в определенных пропорциях и рекомендовали делать отвары, там, значит, заваривали, там, настаивали и Таким образом лечили людей, то есть э, э, наши чаи это не только, как говорится, э, вкусовые качества, но и плюс еще ну, добиваемся лечебных эффектов каких-то с помощью этих чаев. Поэтому э, вот я считаю, что в данной в данный вот продукция, которая называется Байкальская чайная коллекция, да, это не совсем биологически активная добавка, это Нормальный такой продукт, который аналоги которого продаются в магазине, да? то есть различные чаи. Вот у нас в магазинах одно время продавались чаи Алтая, так называемые там, Чебрец, там потом, э, зверобой, потом там ромашка и так далее. То есть, вот на основе, на, в основе лежала как раз одна трава, то есть там, или ромашка, там, или. Чебрец там или еще что Население с удовольствием их разбирает. И вот сейчас их нету, потому что поставки нарушились или уже, наверное, запасы кончились, не знаю. Но население с удовольствием покупает такие чаи. Просто про нашу компанию, про наш чай, наверное, мало знают люди. И поэтому, как бы, вот так относятся. Но, в принципе, я считаю, что чаи великолепные и очень здорово помогают. работают на сто в любую программу оздоровительную у нас для каждой вернее программы у нас есть свой чай что суставную программу возьми да вот антипаразитарную программу возьми любую у нас на каждую программу есть чай и чай работает на сто процентов я помню когда в детстве я приходила к бабушке у нее стояла русская печка и кружка эмалированная, литровая, на печке. И там была запарена пижма, тысячелистник, прям веточки. И она мне говорила, пей. И я пила. От паразитов. А сейчас у нас кишечный фитосорбент. Я когда его пью, сразу вспоминаю бабушку. Ну вот все те же самые травки вот там, в кишечном фитосорбенте. И чай вот курильский, да, очень, очень хороший чай. Ну, короче, все наши чаи очень хорошие, нужно просто их попробовать. Коллеги, я вот ну, хочу сказать, я всегда вспоминаю такую тему, когда мне говорят, ой, БАДы мы не пьем, мы это не делаем, лет, наверное, 6 или семь назад, когда я еще был председателем Райпотребсоюза, Uh, зашел у меня в бухгалтерии такой разговор, и все бухгалтера, их 8 человек было, сказали, да вы что, мы к БАДам очень плохо относимся, А вы что? Я говорю, давайте на спор, ваши дамские сумочки на стол вытряхните, и будем смотреть. И когда вытряхнули сумочки, у самого главного Ярова, кто кричал, что он БАДы не пьет и вообще никогда пить не будет, таблетки от сна Эваларовские, это чистой воды БАДы, турбослим чай еще там хелат магния был это оказывается все бады я говорю ребят ну вот как вы понимать то вы говорите вы бады не пьете но ну, я же в аптеке купил я говорю ну а какая разница 70 процентов аптечного ассортимента это бады вы, когда покупаете читаете также все бальзамы которые натираетесь мази это тоже бады практически все и поэтому в аптеке вы можете нарваться на подделку. А говорю, у нас никогда нет подделки, потому что отсутствует звено посредника. Мы сразу получаем завода, поэтому нашей продукции бояться нечего. Бады это не бады. Я всегда людям привожу этот пример и говорю, вы сами-то думаете, что вы сами пьете или вы в аптеке верите только от одного слова, что это просто аптека? Ну прошли. Савдеповские времена, когда все соответствовало какому-то ГОСТу. Сейчас этого нигде, давно уже нет. Ну, я буду ну. добавить, вот, ну, на, Олег, да немножко напомню. Вот действительно по поводу аптек. Ну, я честно скажу, вот у меня есть хороший товарищ, он сам с Киргизстана. Ну, когда-то в 80-х годах мы работали, я пришел работать в техникум, он работал тоже в техникуме, ну, мы вместе работали, и потом он стал бизнесменом, когда вот 90-е начались, да, он стал бизнесменом, уехал к себе обратно на родину в Кыргызстан, и сейчас там он большой человек, как говорится, и у него бизнес. И вот он приезжал как-то несколько лет назад, у него здесь сын а, в Хабаровске, он ему помогает, вот. И вот. с ним мы поговорили, он говорит, э, Гена, говорит, э, вот у меня бизнес аптечный. Я говорю, Толя, вот как ты это, ну, он говорит, э, да, говорит, бизнес, раньше это раньше, говорит, были аптеки, как говорит, туда государство давало проверенную продукцию, ну, фарма фармакологическую продукцию, да. То сейчас аптека это такой же коммерческий киоск как и тот, который продает шаурму. И нужно также относиться к этим аптекам, как к киоску по продаже шашлыков, шаурмы. Не все же любят шаурму, допустим, на улице покупать. Ну, в основном, я так думаю, и шашлыки стараются готовить дома, потому что неизвестно, из какого они там материала приготовлены эти шашлыки. Или она вообще вчера бегала там, гавкала или мяукала, а сегодня шаурма из нее там или шашлыки делаются. Вот. поэтому, ребята вот, честно говоря, к аптекам у меня такое отношение. Да, там, допустим, таблетки, которые там производятся на химфармзаводах, это действительно, ну, как бы, продукт, который можно продавать. А вот то, что сказал Олег, там Авалар, там или другие какие-то продукты, да, ну, просто, честно говоря, народ не понимает. Они видят вывеску аптека. точка да, и заходят и покупают. Ту же русскую продукцию хотя сами говорят мы ярые противники бада и поэтому мы будем покупать только в аптеке но я еще один мог бы пример привести допустим в той же стране японии там у них есть государственная программа по помощи больным да и там допустим не будут помогать больным или даже на работу не возьмут если человек не принимает БАДы. То есть он не заботится о своем здоровье, он не уважает себя, и ему никогда, никогда не будут оказывать социальную помощь. Вот у меня еще такое дополнение. А можно вопрос? Пожалуйста. А, наверное, к, наверное, к Наталье. А сейчас вот только, когда про ЧИ поговорили, да, да мне сейчас только дошло, внучка у меня 9 лет, Будет. Вот она подкашливает. Даю ей э, ЭПАМ-900. И сейчас только вспомнила, что у меня же тоже есть чай и легкое дыхание. А сколько можно ребенку давать? Ну вот, 9 лет. 9 лет? Да. А да. Она кашляет, простыла или аллергический кашель? нет. нет. Я не пойму, они что-то сдавали в красноярские анализы, что-то у нее это каким-то гелем она мажет еще вот миндалины, нос ей сказали мазать, вот она сейчас сама все это делает, но что-то вот какой-то такой, <coughs> такой вот Ну это, вот это может быть, смотрите, это может быть аллергический кашель, дайте ей барага и амарант, капсулу утром, вот капсулу вечером, и ну, посмотрите. хорошо, тогда Потому Надо что завтра. барага и амарант, он действует моментально, как скорая помощь. А вообще, ей хватит стакан на день, хватит 9 лет. Можно стакан на день, короче, можно вечером. утром и вечером. А. Ну, можно а, утром, ну, Стакан на три раза можно разделить. Да, раздевить. и пакетик угу. можно запаривать два раза. То есть она выпьет со стакана, вы не выбрасываете его, еще раз можно запарить. Ну, угу. вот. вообще, вот о, о чем вы сейчас говорите... Это больше всего смахивает на аллергический кашель. Я тоже уже подумала. Пропоите ее да, да, пиком? Да, пиком пропоите. Может да, быть, есть у ребенка да, паразиты. Пик. Курильский чай хорошо попить. Можно еще добавить. Да, То есть тут можно назначить детскую программу антипаразитарную. Пик можно попить. Фитосоробиент, вот чай можно курильский попить. Эпам, да? Да, да, правильно все, да. И ПАМ обязательно можно покапать, вот. И вот Барага и попробуйте дать, потому что, скорее всего, аллергическая ну, тут. Ну, я тоже об этом подумала, но у меня его нет. Завтра тогда нужно будет бегать купить. Купить, да, ну, да. Немножко... Ага, спасибо большое. Ага. Спасибо, Наталья. Здорово. Вопросы, дополнения, но ну, в принципе у нас уже время зак закончилось. Если ни у кого ничего нет, можно заканчивать. А если у кого-то что-то есть, рассказывайте, пожалуйста, делитесь своими опытом. Да, уже надо заканчивать, Геннадий, наверное. Все, все уже устали. Целый час идет. Да, да, целый час идет, ровно да. час уже идет. Так поэтому... что всем спасибо и до новых встреч. Да, всем до свидания. До свидания. Спокойной Привет. ночи. Приятно было пообщаться со всеми. Да. Приятно Спасибо было большое. пообщаться. А Олег, я, я тебе большое. сейчас позвоню. Хорошо, хорошо. Буду ждать. Uh -huh. Все, я завершаю тогда трансляцию, ребята. Шайте. Uh -huh. Шайте. Uh -huh.